Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают, Работают все, микрофоны. все микрофоны. Каждый может... не высказал. Сказал. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Напомню, вы слушаете радио Народная волна на частоте 14.30 М99,1 ФМ. На нашем веб-сайте radio и на нашем youtube канале здравствуйте своем студии олег падла здравствуйте и сергей зацепин ну во первых всех с наступившим 2020 годом и хочу поблагодарить всех за поздравления, теплые слова добрые пожелания потому что персонально ответить всем к сожалению не удается очень много поздравлений. Наш адрес приходит на фейсбуке и месседжи на телефон. Спасибо вам огромное. Всех-всех с Новым годом. Всем добра, счастья, радости, улыбок. Всего-всего самого-самого доброго в этом году. Олег, у тебя вид такой усталый. Новый год ты встречал, наверное, вот все это время, начиная с 30-го или 31-го. Ночь с 31 декабря на 3 января прошла хорошо. Точно какой. у нас сегодня уже 3 а где первое и второе? Все-таки, видишь, есть в России хорошие вещи. Вот народ гуляет. С 1 по 13. Две недели. Ой, забыл я эту песню поставить с 1 по 13. Я хотел добавить еще, что на Facebook создана группа Чикагская радио НВС. Пожалуйста, вступайте в эту группу. А у нас есть телефонный звонок. Давайте примем. Добрый день, вы в эфире. Алло. Здравствуйте вам, слушаем вас. И мы вас... Перезвоните, пожалуйста, как... вас не слышно. Подожди, у нас все кнопочки, все нажаты, все да, нормально. Пос... да? Но Перезвоните, да. вас не слышно. Да, все нормально, почему-то не слышно. Перезвоните. Бывает. Ох, ну и Новый год. Так, вот ты уже в Ютьюбе нам... Приветствую. Всем, всем привет всем, кто смотрит нас в YouTube, где бы вы ни находились, в какой бы точке мира, на каком бы континенте. Всем привет, всем наши поздравления и наилучшие пожелания. Ну вот уже первые положительные э, новости появились из Чикаго. Продано марихуаны на 3,5 миллиона долларов. Ну, да, более 70 тысяч человек поучаствовали в этом деле. Интересный вопрос возник. Федеральный закон по-прежнему считает употребление марихуаны незаконным пять лет могут дать а еще по федеральному закону по-моему люди употребляющие марихуану не имеют права а, владеть оружием таким образом человек который покурил марихуану подпадает под другую статью за, не, за нелегальное владение оружием за что могут, могут дать 10 лет да ну как же установить человек курит марихуану или нет когда он покупает оружие вот, нет-нет, человек, как бы по закону, если ты куришь, ты не имеешь права владеть оружием Ну, я, я не должен об этом говорить В, частям, в общем, общем, общем какая-то странная, какая-то странная ситуация да с этим делом. Мы еще к этому когда-нибудь вернемся, обсудим. Единственное, что люди очень жалуются, что да. у вас дороговато, дороже, чем они ожидали. Дорого, да? А вот мы на Новый год когда собирались, так кто-то говорит, в хайску, наверное, дешевле можно купить. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сегодня прошло сообщение о бомбардировке в Багдаде или в Иране И убийстве иранского генерала. Окей, давай, Хорошо понял Вы можете что-нибудь об этом сказать? Спасибо, сейчас мы, да, поговорим. Конечно, мы поговорим Итак Белый дом ответил силовым сценарием На попытку штурма Американского посольства в Ираке Поздно вечером Был нанесен рак Ракетный удар по международному аэропорту В Багдаде, там проходила встреча Одного из лидеров проиранских военных групп в Ираке Абу-Махди-Аль-Мухандиса а, с Касымом Сулеймани, генералом Корпуса Стражи Исламской Революции. Последний прилетел на самолете из Ливана, его э, полет отслеживали спецслужбы США, они оба были убиты. Госдепартамент США возглав, возлагал на Сулеймане ответственная за жизнь 609 американцев, которые погибли за последние 15 лет. К тому же его обвинили в организации только что завершившихся беспорядков около посольства США. Убийство Сулеймани планировалось заранее, но Дональд Трамп отдал приказ о нанесении удара именно сейчас, как символический ответ на попытку захвата посольства. Вместе с этим были задержаны еще несколько руководителей проиранских про групп, которые непосредственно возглавляли штурм э, ДИП-представительства. Судя по всему, один из них даже приезжал в составе делегации для встречи с администрацией Барака Обамы в 2011 году. Ну, неудивительно. Конгресс был поставлен в известность лишь постфактум. Законодатели узнали об операции из прессы. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси вновь обвиняет Трампа в превышении президентских полномочий, мол, он не получал разрешения у Конгресса на использование вооруженной силы против Ирана. Ожидается, что в Нижней Палате вскоре пройдут слушания по обострению ситуации с Ираном. Впрочем, Белый Дом вряд ли захочет кооперировать с Конгрессом. Как-то кто-то сравнивает произошедшее с концовкой... С Бенгази первой части «Крестного отца», где главный герой за одну ночь расправляется со всеми недругами. Сам Трамп у себя в Твиттере лишь опубликовал большой американский флаг, но в отличие от кино, в реальной жизни такое может э, нести за собой очень неприятные последствия. Иранские власти обещают наказать Америку возмездием, хотя с их стороны пока не наблюдается особой военной активности. В свою очередь Пентагон уже перенаправил в зону Персидского залива две авианосные ударные группировки USS Harry Truman и USS Bataan. Они прибудут через несколько недель должны оказать поддержку американским сухопутным войскам численностью около 4000 человек, которые теперь, вероятно, уже точно будут отправлены из Кувейта в Ирак. Ну, вот Washington Post <coughs> сравнила произошедшее с Бенгази. Что совершенно недопустимо, потому что все мы помним, что и что произошло там, когда погибли американские дипломаты, в то время, когда самолеты американские ВВС и ООН стояли буквально в нескольких минутах лета из Ита, от итальянской базы. Поэтому сравнивать с Бенгази это просто, я считаю, где-то вот недопустимо. Интересные комментарии по этому поводу, вот как раз по Вашингтон-Пост. Народ еще не успел забыть выходку Вашингтон-Пост, назвавшего отца-основателя запрещенного, возможно, на территории Российской Федерации ИГИЛа Аль-Багдады, аскетическим религиозным ученым, Помнишь такой да, скандал? Да, я хотел об этом только Но что сказать. Но ваш пост, несколько раз менявший заголовок статьи да. о жизненном пути Аль-Багдаде, почему-то так и не научился. Сегодня был уничтожен один из организаторов нападения на американское посольство в Багдаде, иранский генерал Касем Сулеймани, один из лидеров, признанного наконец-то террористическим корпуса стражей исламской революции и вашингтон пост тут же отозвался на это событие заголовком и strike багдаде багда аэрпорт killс иран мост ме лидер косем сулеймане ираке стоит или vision короче вашингтон пост назвал его наиболее уважаемый полководец Этому заголовку тоже была уготована печальная судьба, потому что народно-твиттерная реакция не заставила себя долго ждать, и Вашингтон-Пост в спешке заменил этот заголовок на слегка менее почтительный по отношению к одному из главных иранских террористов. И назвал его там немножко по-другому. Он был убит. А забыв добавить комментарий, что заголовок был изменен, тем не менее... Твитт с первоначальным заголовком «Вашингтон пост» не удалил. Сенатор-демократ из ä, Кентукки Крис Мерфи решил вновь внести свою лепту и возмутился тем, что Пентагон уничтожил второго человека в Иране, не получив на это его, завуалировав этим словом Конгресс, разрешение. То есть э, вообще э, противореакция такая противоречивое на это событие. Мнения разделились. Мнение, во-первых, должно быть едино, единозначное мнение, однозначное мнение в том, что чтобы Трамп не сделал, все равно было бы плохо. Значит, сейчас его обвиняют в международном терроризме, потому что признали этот акт террористическим актом, международным террористическим актом. А теперь давай подумаем над этим сценарием. А если бы Трамп вообще ничего не сделал, не нанес ни на кого какого удара и промолчал бы. Вот тогда бы его вот не только сравнивали с дерьмом. Его Бенгазь. бы смешали с дерьмом. Вот, потому что сказали бы, что президент такой страны не, отреагиров, не отреагировал. Как же так? Ну, в принципе, мечта Болт у нас была, Вот, и все-таки удар был нанесен. И теперь идет а, речь о том, перерастет ли это в довольно длительный военный конфликт в этом регионе. Я уверен, что сегодня, не сегодня, а завтра выступит всеми в кавычках уважаемая Рашида Тлаиб. О, они уже выступили. И Я она, имел... и в ну, это, это были такие заявления, а мне кажется, что теперь будет именно выступление вот в комиссиях Конгресса не знаю будут еще чему... один артикулов На... импичмент вот только ты мне снялся языка да теперь будут опять говорить, что нужно импич за то что он превысил свои полномочия и и подверг э, наци... национальную и подверг нашу страну э... подверг риску национальной безопасности. да. ну понятно. представители да. ХАМАСа в Конгрессе США выступили, выступили уже с осуждением. теперь потребует а, расследование глубочайшего расследования. Пилоси уже запросила подробности. ну во-первых, она очень обиделась, что ее поставили в поставили постфактум и запросила подробности. То есть, очередное расследование, очередная статья импичмента. Верховный... У нас сейчас есть звонок. Да, да давайте да, примем. Вы, Добрый пара. день, вы в эфире. Добрый день, ребята. Добрый. А то, что Обама уничтожил Бен Ладена, это не террористический акт, как был? Нет, а? ну, мы же не ну, говорим... Ну, как, а... как это называется? Вы что? Мы же сейчас... Все же шишки должны упасть на на президента Трампа уже кто, кто уже помнит, что там кого убил Обама вообще и кто такой Бен Ладен, да, только вспоминает наверное, к сожалению, довольно редко 11 сентября хотя об этом нужно помнить и говорить об этом Помню каждый день Вы знаете, я бы хотел немножко, может быть это уже будет мое обращение к тем, кто боится потерять свои пенсии и так далее ратуясь за демократов и к этому мне тоже уже хорошо-хорошо за, за, за 70. Так вот, я им говорю, если вы не поймете, что они, обещая вам, ничего не сделают, но потом ваши деньги используют на то, на, на, в своих целях, на, на то, чтобы содержать э, нелегалов, э, вылазить э, из всяких задниц экономических и так далее, вы все равно, все равно никакой поддержки от них не получите. Это правда. Но дадите им возможность уничтожить государство. Не поймете, ну и нам придется пострадать. Это правда. Спасибо. Да, вернуть бы те деньги, которые Обама отдал в Иран, в Ирак, и, и увеличить бы пенсии людям, было бы хорошо. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Ну, во-первых, я хочу продолжить вот, uh, речь вашего uh, предыдущего оратора. Uh... Я имею в виду слушателя. Вы знаете, я не помню, кто бы а, Обама запрашивал разрешение Конгресса на то, чтобы уничтожить Бен а, а, По-моему, такого не было. И никакого шума не было. Как всегда, лакеи СМИ начинают этот, этот вой, и соответствующие лакеи в Конгрессе тоже самое делают. Поэтому, как всегда, неадекватная реакции. Теперь я бы хотела сказать, сравнить с вот все время не один раз уже это общем Говорят о начале Третьей мировой войны. Во-первых, Обама, когда пришел к власти, поехал в Египет и произнес речь как виновата вся западная цивилизация, особенно Америка, перед мусульманским миром. Он таким образом вдохновил этот мусульманский мир, и началась война, настоящая война на этом э, Ближнем Востоке. И Ливия, и Судан, и, в общем, можно долго перечислять, Сирия и так далее. Вот. Так что наш Нобелевский лауреат, вот он действительно начал войну. Теперь, значит, если сравнивать со Второй мировой войной, уже давно ведутся разговоры. Если бы вовремя остановили Гитлера, если бы с самого начала, когда он начал э, вынашивать эти планы, э, захватывать Чехословак, его бы остановили, да, все равно бы, возможно, началась бы война. Но жертв было бы в 10 раз меньше. Так было 70 миллионов жертв. Так же и сейчас. Если сейчас не дать им по рукам, то, естественно, будет действительно настоящая... На настоящем будет армагеддон. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну вот верховный лидер Ирана Айятала Хами, Хамини. Он заявил, что Иран отомстит за убийство генерала и сказал, что гибель нашего самоотверженного и дорогого генерала это горькая потеря. Но продолжение борьбы и достижение окончательной победы сделают жизнь убийц и преступников еще более горькой. Также отомстить пообещал и президент страны Хасан Раухани и сказал, что безусловно, Великая Иранская Нация и другие свободолюбивые страны, слышишь, свободолюбивые страны регио регионы отомстят шанс за их страшное преступление, так что вполне возможно, что будут какие-то и теракты, и какие-то попытки нападения С... на э, наши войска. Вообще это оксимарон звучит свободные, свободолюбивые, свободолюбивые страны региона, там кроме одной страны, которую я бесконечно люблю, я имею в виду Израиль. Какие еще страны можно отнести к свободолюбивым? Ну-ка, господа демократы, вы же э, тут ратовали за союз с Ираном. Иран это свободолюбивая страна. Или какая еще там? Ирак, Сирия. А, я, я не понимаю. И, и человек на полном серьезе это пишет, произносит, и кто-то его всерьез воспринимает. Вот тут Голливуд уже начал извиняться, приносить... приносить свои извинения от имени американского народа иранскому режиму в общем голливуд медиа cnn сравнил эндерсон купер этот piece of art сравнил а, а, с этого а, генерала к Сулеймане с героем французского сопротивления. То есть бред такой, что сил нет. Хотя, должен сказать, что не только демократы высказались отрицательно по поводу нанесенного удара. Между прочим, вот состоялся, я прочел где-то, состоялся телефонный разговор между Путиным и Макроном. Вот, они провели телефонный разговор и они оба выразили озабоченность, они не осудили они вырезали, выразили просто озабоченность в связи с гибелью иранского генерала и насчет обстановки там, но они не осудили этот факт да, честно говоря я не думал что Россия сдержана я да, так я я удивился думал, что они осудят, потому что там тесные довольно отношения хотя сложные у России с Ираном те такие, я, не, я даже не знаю, как их назвать. Ну вот они с одной стороны им продают, там, с другой стороны как бы пытаются их удержать в Сирии так сказать, на, на расстоянии. Короче, в принципе, ни Франция, ни Россия, ни э, Западная Германия, ни Англия, ни даже Китай. Никто не осудил действия президента, просто вот они выражают как бы консерн. Кроме нашего Конгресса и Нэнси Пелоси. О. И Ирана. И Ирана ну, с Ираком, да, ираков тоже. Собственно, да, для Конгресса. Интересно, чем Конгресс будет заниматься сегодня? По-моему, возобновляются слушания по импичменту. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Ну, здравствуйте. здравствуйте. Ну, просто я, я не знаю вашего коллегу Сережа, как его зовут, но не важно, ошибается он. Там брифинг Захаровой был, поливали так на Америку, что Поливали, там, может... да, ну, может, я не увидел это, да. Приношу а, свои... Да, извинения. А, ну тогда я не увидел. Я это читал всем утра. На, на самом деле О, осуждает, ожидаемо. Осуждает и осуждает. Ожидаемо. Но, не, но подождите, осуждает на государственном уровне... Как, Захарова... Заявление... За, а, Захарова сказала. А, а все, понял. Фикс. Понял, Фикс. да. Значит, Спасибо. Значит, у меня не, не, не, не самые свежие Отста новости. Отстаешь от отстаю, новостей. Отстаю. Ну, на а два часа отстаю. Новости столь динамичны, что за ними трудно поспевать. Ну, вот я говорю, в 7 утра я читал, еще не добрый, было официального заявления. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. знаете, у меня вызывает удивление вот такая вещь. Разгромили так страшно посольство наше, американское, там в Ираке, а на это как-то и реакции особой не было. А вот когда Америка ответила, вот вам и пошла писать губерния. А что, Обама когда-то что-то делал, спросивший у Конгресса, он же сказал у меня, во второй срок, у меня есть телефон и ручка, все. Ему больше ничего не было нужно. Не только не делал что он еще и деньги отправлял, на которые покупали это же оружие, которым, наверное, и стреляли по этому посольству нашему. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый. Я хочу вам напомнить, что Россия послала войска в Сирию после визита Исмаили в Россию. Угу. То есть они друзья, там не все так просто. Они договорились вдвоем работать по Сирии. Теперь еще одно. История ничему не учит. Вспомните, по какой причине была проиграна, допустим, вьетнамская война. Она же была проиграна не военным путем, она же была проиграна, политики. потому что... Здесь Политическим, мы... да. да. Левые тут устроили шабаш свой левый. И были вынуждены вывести войска. Да. Почти при полной победе. История ничему не учит. Сейчас опять уже сам. А какая депрессия потом начала после этого? Сейчас да. опять, где-то мы проиграем... И опять будет депрессивное состояние всей страны. Мы проиграли, мы не смогли, и ничему никому не научили. Спасибо. Спасибо, вам. Действительно так. При том, что не проиграли, америка, американцы не проиграли во Вьетнаме ни одного сражения, но при этом проиграли войну. А войну проиграли, потому что Конгресс принял решение прекратить финансирование. Пообещав при этом сделать. Да. Друзья мои, мы сделаем небольшой перерыв, послушаем очень важные сообщения, после чего вернемся, обязательно продолжим, и у вас будет возможность высказаться по этому поводу, поскольку, я сказал, реакция на события неоднозначная. Что вы думаете по этому поводу? Интересно было бы узнать. Продолжаем нашу программу, и давайте, наверное, попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Ну, можно 5 копеек по поводу Вьетнама? Нужно. Вы считаете это поражение, а я считаю это полной победой. Значит, чем я обосновываюсь? Вьетнам как страна, миролюбивая, не такая, как Северная Корея. Развитие, полностью американское производство в этой стране. Вся Европа, Самсунги сделаны во Вьетнаме. Одежда у нас в Америке, кроссовки и так далее сделана во Вьетнаме. Они даже хотели разрешить американскую базу поставить во Вьетнаме. Российских баз во Вьетнаме нет. Дай бог, чтобы все так войны заканчивались, и такая страна развивалась. Кстати, я слушал передачу о туризме во Вьетнаме. Там прекрасные пятизвездочные отели. Я бы с вами полностью согласился. Во всяком случае, я не хочу возражать тому, что вы сказали. За одним исключением, после того, как мы вывели свои войска из Вьетнама, Два миллиона человек, если я не ошибаюсь, были вырезаны коммунистами. Я Вьетнаме. согласен с вами, Сережа. Это, это трагедия. Говоря, это побочные жертвы. Но я имею в виду В, результате, что в конечном итоге, Да, конечно... но понимаете, в чем дело? Об этом могут знать и думать здравомыслящие люди, такие как вы, например, которые могут оценить, что в дальнейшем произошло со страной. Но большинство то людей, а у них промыты мозги вот этими сообщениями и заголовками в газетах и на на телевидении, что мы проиграли войну, мы проиграли войну. Так оно, к сожалению, отложилось в мозгах очень многих. У нас есть звонок Спасибо. еще. Я могу сказать, все, что делается, делается клуб. Безусловно. Спасибо. Спасибо большое. Добрый день. Здравствуйте, Сережа. Вау. Кто это? Здравствуйте, дорогие мои друзья. Кто это? Я уже забыл. Я уже твой голос забыл за два дня. Я Я понял. Ну, ребята, во-первых, я вас поздравляю уже с наступившим Новым Годом. Спасибо, дорогие. Сами понимаете, чего я вам желаю. Самым близким людям, то, что желают, вот это для вас. Спасибо ну, и тебе наших тоже. Я слушателей тоже поздравляю с наступившим Новым годом! Всего самого-самого хорошего. Кто не узнал, это а... был Анатолий Червец. И есть. Да. На всякий случай. На всякий. Но теперь пару вот таких заметочек для, ну, Допустим, Обама действительно не спрашивал разрешения уничтожить Бен -Ладен. В принципе, так же, как и Трамп, не спрашивал разрешения уничтожить Аль-Багдади. Почему? Потому что эти два э, ну, человека, они были официально объявлены террористами, они были на в списках э, самых разыскиваемых э, террористов в мире. И поэтому на их уничтожение никто не должен был спрашивать И, они, и они не являлись не является... официальными представителями того или иного правительства. Совершенно верно. Вот. Вот. Вот самое главное то, что этот негодяй был официальным представителем правительства. Но даже здесь демократы тоже лукавят. Почему? Потому что мы все прекрасно знаем, что с Конгрессом нужно советоваться только тогда, когда планируется объявление войны официальное, и для этого понадобятся э, определенные суммы денег на расходы на военные действия. Ни на какие спецоперации никто никогда, ни при каких условиях не спрашивал разрешения Конгресса. А это была именно спецоперация, это не было объявление войны. Это не было даже объявление военных действий. Это была спецоперация, в которой участвовали, я имею в виду не физически, а э, участвовали умы, очень ограниченный круг лиц. Обычно в таких случаях оповещается очень и очень ограниченный круг лиц. Поэтому демократы, конечно же, как всегда, врут, э, не моргая. и Просто делают из себя таких обиженных, надувших губки негодяев, которые прекрасно понимают, что люди, которые в этом разбираются, когда в жизни даже в... не подумают, что он должен был посоветовать. В принципе, вот. это был а, акт обор... оборонительного характера, чтобы защи... защитить личный состав когда? США. И в принципе ты абсолютно uh, прав. И мы, да, не что нарушили, мы это... и мы не нарушили границу Ирана, мы не пересекали границу Ирана. Нет, это, это все было сделано с помощью а Когда ты лукав... сказал, демократы лукают, почему им не хотелось отрать? Потому что они иначе не могут. Ну да, это у них уже... Я них, короче, сейчас, знаешь, я слушал, я тебе клянусь. Вот с одной стороны мне эту старушку, я ее уже не считаю политикой. Жалко я его, ее... вот, да обидно за нее. Нет, честно, я, мне эту старушку уже жалко. Почему? Потому что она действительно в этот раз нарвалась на такую неприятность э, в своей политической карьере, что самое страшное, что если она потеряет хаос, э, я имею в виду самое страшное для нее, дай бог, чтобы это случилось, но если она потеряет палату представителей, это будет, вот это вот импичмент-позор, это будет последнее и единственное, что будет, будут люди помнить на долгие-долгие годы. Вот что самое, для нее самое страшное. Это будет... Что, если она прекратит свое, как говорится, политическое существование... Она закончила на очень нехорошей ноте. Спасибо, да. дорогой. Это ну, будет крах ее карьеры а... и крах демократической партии. Мы все очень хотим пожелать тебе а, хорошего путешествия, и, веселого отдыха. Ну и будем жда ждать твоего возвращения. Я скажу честно, буду скучать. Я уже сегодня скучал. Так, честно, если бы не были пару дел неотложных, я бы уже был в студии. Но я решил, нет, Олежка у нас молодец, так что пусть Толик. Толик, мы всегда с удовольствием свяжемся с тобой во время твоего отдыха через... Через... Что там? Как этот application? Ватсап, да? Mm -hmm. Да, так What's что там, если, там, если там, ты там. уж очень соскучишься, то, как говорится, welcome. Спасибо, ребята, спасибо. Все, всем Все с Новым годом, будьте здоровы, да. увидимся через пару недель, Счастливо. Всего доброго. Вот еще звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый. Сережа, с Новым Годом вас и всю Спасибо. вашу редакцию. Я бы хотел добавить комментарий. Не пора ли вызвать Пелоси в Белый дом и объяснить ей, что это не входит в ее responsibility диктовать президенту, как проводить спецоперации и как защищать американский народ? Ну, она прекрасно знает об этом, и она же оскорбилась просто потому, что ее не поставили в известность. Вот, то есть президент не должен спрашивать ее разрешения, но вот она обиделась, так что вот как-то жалко ее, да, где-то. Мне ее абсолютно не Бед, жалко, потому что если бы ее поставили в известность... Это бы информация моментально оказалась в абсолютно. Это, это я иронизирую, а, поверьте абсолютно. мне, что мне тоже ее совсем не жалко. Абсолютно. Да, эта, операция, абсолютно. эта, эта информация сразу была бы известна всем. Спасибо. Вот, спасибо. Что. И вам спасибо. Всего, Всего доброго. доброго. Всего доброго. Что касается Нового года, я забыл сказать, рассказать, вернее. Сейчас прием звонок. А, только два слова буквально. Мы в этот раз были не дома, Новый год. Мы решили, что пойдем ну, где-то недалеко и пошли в маэстро. Очень много народу было, много а, знакомых встретил, там ну, веселые компании такие. Но самое печальное заключается в том, что у меня, не, у меня у меня не хватило сил на main course. Я даже не знаю, что подавали на главное, так сказать, блюдо, потому что одними закусками они такие вкусные, я так наелся. Это что-то. Зачем ты так делаешь? А вроде А если кто-то не наелся на новый бы пожалеет. Вроде бы понемножку всего попробовал, попробовал, попробовал, уже сил больше не было и не дождались главного. Собойку. Главно. Собойку. Слава предлагал, давай мы с собойку дадим, давай мы соберем, давай мы. Когда уходили, попрощались, поблагодарили, потому что столы были великолепные, меню было потрясающе и мы отказались Но, знаешь, когда сытый Уже как бы даже и думать об этом не хочется Потом, конечно, пожалел Может, это даже... все вот стереотипно Что, вы знаешь, голодали там в союзе вот все мало мало вот я тоже вот мы встречали нет, новый год было столько это... еды столько ну, осталось дома это как обычно там три дня Ой, понятно нет, три дня надо... едят едят салат или вида и потом котлеты из них нет. кстати я скажу мы были в очень большой компании там на людей было но ну, есть не, не больше чем в маэстро но наверное не меньше тоже было очень весело и здорово вообще так здорово когда вот встречаешь новый год и смотришь люди ставят фотографии и смотри, как просто вот радуешься за людей. да? Mm -hmm. Как всем хорошо и замечательно. У нас есть звонок еще. Добрый mm -hmm. день, mm -hmm. вы в эфире. Э, добрый день. Mm -hmm. э, Марк из Родайленда. Здравствуйте, Марк. Здравствуйте. Поздравляю вас с Новым годом. Сережу, Спасибо. Э, Сережу, Вас, Олег Спасибо и вас тоже. Э, э, Анатолия. С лучшими пожеланиями. Если, если можно, я бы хотел бы высказать свое мнение. По, по, тому, что, про, про, про, по сегодняшней бомбежке. Конечно. Да, конечно, ради... Пожалуйста. Э -э, в 2011 году, когда была попытка на убить посла Судовской Аравии в Вашингтоне, mm -hmm. вот этот вот кадр Сулеймани участвовал в этом деле. Он его оркестрировал. И тогда э -э, израильское правительство обратилось к правительству Барака Хусейновича, что, что они хотят уничтожить этого сами. Барак Хусейнович сказал нет. Вот. Вот, и вот что произошло сейчас. Вот разница между политикой Обамы и, и политикой Трампа. Да, разница налицо. А, атака на посольство в Бенгази, атака на посольство в, Банг, в Багдаде. В Багдаде да. Какой результат там и какой результат? Как, Баз... как прореагировал да. президент. Спасибо. И еще, если да, можно, да. вам большое спасибо за передачу Анатолия Цесарского с Игорем Генглером 30 декабря. Это была замечательная передача по импичменту. Все было разложено по полочкам. Огромное им спасибо тоже. У -у -у. Анатолий или Игоря? Игорь? Игорь. Цицарский. Игорь Цесарский. Игорь да, Цесарский, да, и Гера да, Генглер. Генглер. Да, да, Замечательно да. вы сделали передачу, где было все разложено по, по, по полочкам. Вы делаете замечательную работу. Большое вам Спасибо спасибо большое спасибо большое ну игорь всегда интересно рассказывает да. так что и, и Гарри инвер тоже да, он, Гарик, он, да. он, он, он очень знающий человек абсолютно абсолютно спасибо большое всего доброго. Снова. Всего, всего доброго доброго вам вам в новом году спасибо а вот вот еще по поводу демократов реакции демократов на, на то что произошло демократов в сша резко критикуют трампа после ликвидации косыма сулеймани После американской операции по уничтожению командира аль Кудс различные деятели демократической партии высказывают свои опасения. Пентагон объяснил операцию тем, что Сулеймани планировал нападение на американских дипломатов и военных в регионе, но противники Трампа уверены, что его ликвидация гораздо более опасна, чем его планы. Джо Байден одним из возможных кандидатов в президенты написал что трамп бросил динамитную шашку в пороховую бочку сенатор элизабет ворон о, сенатор барни Сандерс считает что опасная эскалация трампа приближает нас к еще одной катастрофической войне на ближнем востоке которая может стоить бесчисленных жизней и триллионов долларов сенатор элизабет ворон говорит об увеличении опасности нового конфликта и новых смертей на Ближнем Востоке. Спикер Нижней Палаты Конгресса Нэнси Пелоси выражает возмущение, что операция проведена без консультации с Конгрессом и без разрешения на применение военной силы. США призывают своих граждан срочно покинуть Ирак. Тем временем в Иране президент Рухани и духовный лидер Аятолла Хаминии грозятся, что месть будет скорой и очень серьезной, Представитель Иранской революционной гвардии обещает, что счастье США и Израиля скоро станет траурным. Мстить они будут серьезным, мстя будет страшной. Ну, спасибо. Есть звонок, да? <св> да, у нас звонок. Добрый постоянно. день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Я на радио? Да, вы на радио. Спасибо. наверное, узнал мой голос. Мой голос, да, Миш, давай. Да. Значит, первое хотел, что я сказать, добавить к этому сказанному, ну, про демократию, я говорить, ничего не хочу, это все ясно. Болезнь, дизис, это инфекция, я не знаю, что такое, но это, это нездоровая штука. Но хочу сказать, что один из моих лучших учеников, а, я без возрасте не могу называть России его имя, а представляет сегодня американскую армию в США. Буквально недавно получил очень высокий промоушен. И сегодня он находится в американской армии именно вот на очень большой позиции. До этого возглавляю суперлитные подразделение американской армии. И, что называется, достало вот это все, все эти разговоры, а вся эта спекуляция, особенно все эти волны, которые исходили из нашей любимой бывшей Родины, а по поводу того, что мы придем в Америку, закидаем ее атомное мороженое и так далее, и так далее. А первый щелчок, когда мы серьезно не получили в прошлом году, вы знаете, это было ЧВ... ЧВК? Был... Да. И там очень и очень серьезно притушили все эти разговоры с Камей России а по поводу того, что бездарно, а там карма, и так далее, и так далее. Все это было, все это есть, но наконец пришел к власти человек, который... Знает, как этим пользоваться. Пользуется этим. Не боится поставить всех на свои места. И сурикасная игра начинает меня. По поводу того, что случится после этого, мы его увидим, конечно. Но, честно говоря, это надо было остановить. И то, что Крамм умница сделал, бросает. Об этом, конечно, не идет речь. То есть, нечего даже там обсуждать. Это абсолютно правильно. И Этих ребят надо поставить в за что есть. Но ну, в принципе, слава богу, мы начали это делать. Вот и все. После всех наших грязных историй, а, в которых мы выглядели не очень хорошо, благодаря неправильному менеджменту или неправильным президентам, слава богу, у нас появился правильный человек. Замечательно. Вот. И хочу тебя поздравить, потому что я знаю, что твой сын в армии. И, насколько я слышал, достигает успеха. Uh -huh. вот. И я за вас, ребята, очень рад. Я рад за Спасибо. то, что в, нашем, в нашей комьюнити есть люди, которые, в общем-то, ну, скажем так, довольно успешно прилагают этому руку. Спасибо. Ну, это все, что я хотел сказать. Я хочу вас всех поздравить и поздравить тебя за то, что господин Трамп сделал всем нам новогодний подарок. Спасибо большое. Спасибо. Михаил Коган. Спасибо. А, Спасибо. Я хотел немножко. Спасибо, есть звонки добрый день вы в эфире здравствуйте Здравствуйте. Всех. А, у меня два вопроса а, спрашивал ли разрешение обама на проведение а, операции and Furious? или хотя бы ставил конгресс в известность что он собирается это делать и второй вопрос а можно ли как-то донести до этих недоумков иранских, что любые их враждебные попытки действий будут пресекаться самым решительным образом? Вот вы помните, когда Рейгана избрали, они моментально выпустили заложников дипломатических. Вот они будут действовать точно так же. Это они, как говорится, кричат от злости, а на самом деле, так же как и Путин, никогда против более сильного войны они не начнут. Спасибо большое. Я думаю, что войны они, конечно, не начнут, но теракты будут, и то, что было при Рейгане, то, что происходило а сегодня, уже такого нет, происходит совершенно другое. Поэтому я думаю, что на теракты они способны вполне. Добрый, Добрый день, вы в эфире. Добрый Алло. день. Алло. Слушаем вас. А, Вы знаете, я хотела бы сказать, вот Байден сказал про пороховую бочку, в которую бросил динамит наш трам. Кто создал эту пороховую бочку? Это же в самой партии мерзавцев-подлецов, которая, ну, которая называется демократическая. Потому что в свое время Джимми Картер создал вот эти аятол придав шаха. Верного друга Соединенных Штатов, настроенного про -западное, и который был э, очень хорошим другом Израиля. Поэтому все то, что они сделают, это уже имеет длинные-длинные корни. Это партия мерзав... мерзавцев и подлецов, которая ведет нас в этот социализм или в, в, в исламизм. Одно из двух. Поэтому те, которые собираются э, голосовать или которые голосовали, просто полезные идиоты и должны понять, что наша задача одна, чтобы выжить, надо голосовать за республиканцев. Спасибо. Спасибо. Есть еще звонки? Ты знаешь, звонки? Вообще... Вообще у нас времени уже не времени... Ну, давай, Мы должны сделать рекламу. Давайте. Мы остановимся, сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся обязательно. Продолжим, никуда не уходите. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Телефон в стуле и по-прежнему 847-400-5200. Начали мы говорить о том, что произошло в Ираке. Я хотел немножко Иринация. рассказать о том, что... А, а, вот а хотел ты рассказать, а вот тут люди звонят. Звонят, говорят, давайте примем звонок. Добрый день. Добрый день, мы вас слушаем. А -а -а, можно добавить еще? Можно, раз. можно, а -а -а, конечно. Этот... Мы, мы все говорим про генерала Сулеймана, там уничтожен его заместитель и вся верхушка элитного подразделения Стража да. Исламской Революции. Не понимаю крик демократов, это спецоперация после того, как, не помню, кажется, в прошлом месяце было объявлено, Корпус стража, исламской революции террористическая организация. Значит, Кассен Сулейман, он прилетел в Багдад из Бейрута. И э, он также до этого был в Сирии, согласно некоторым источникам. И э, вообще генерал координировал действия тысяч проиранских бойцов в этих странах. Ну, no, и... это элитное подразделение. Не, это нет, нет, я немножечко хочу чуть-чуть как бы сделать шаг назад и рассказать про него, что он также вел переговоры и в Ираке, и в Ливане, и оказывал там серьезное влияние на расклад всех внутриполитических сил, и зачастую даже военные действия. Да, и когда была атака совершена, совершена атака была из беспилотников, то да, там не только его убили, но и его заместителей. Ну так. там вся верхушка этого элитного подразделения. Да, был убит Запад, еще. Потому, назначен, назначен уже на его место другой. Но я о другом хочу сказать, что где-то месяц назад я могу ошибаться, вдруг корпус стражи Исламской революции объявлен террористической организацией. Да, То да. есть, my point, что это спецоперация. Кого надо ставить в известность? Это Никого, раз. Абсолютно. И мне, если я не ошибаюсь по закону, даже боевые действия президент может вести до двух недель без одобрения Конгресса, а потом уже ставить ну, как говорится, Конгресс, да. должен принять решение. Объявили их террористической организацией, потому что вообще в последнее время число поездок этого Сулеймана э, в Ирак, Ливан и другие страны резко возросло. Э, причем на фоне там... Э, народных протестов, которые влекли за собой отправку правительства в отставку и новых коалиционных а, переговоров, поэтому ситуация на этом в этом регионе была довольно непростая. То есть, допустим Сегодня весь мир узнал, что вот убили вот этого Сулеймани, которого Вашингтон-Пост назвала очень талантливым полководцем, но никто не знает, что там происходило в этом регионе в течение последних месяцев или двух. Там действительно активность повысилась. Довольно но, сильно. на американское посольство в Ираке, это дестабилизация с помощью этих стражей. Совершенно верно. Да, полностью координировано. Единственное, что может быть, никакой войны не будет, ну, повысится дестабилизация в Ираке. Это единственное, что они могут сделать. Спасибо. Вот я увидел, Спасибо. да, что в МИД, МИД России уже официально, вот он усудил убийство вот этого генерала. Есть да, звонок, да? Есть звонок. Добрый день, мы да. в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. С Новым годом вас. И вас э -э, тоже. Спасибо. А вот вам, вам задали вопрос о том, что имеет ли право президент начать военные действия против какой-либо страны э или вообще секретную операцию. Я думаю, что да, потому что в, в Конституции написано, что он имеет право начать даже вой войну в течение 60 лет без согласия Конгресса тем более секретной операции. Я, я тоже да. помню, я помню, не, не помнил точно, какое количество дней дается президент. либо 90 да, Поэтому дней. я не стал бы, помнить. моему Но ну, не меньше двух месяцев, не меньше. По Потому по что Обама начал без согласия э, Конгресса войну против Ливии и уничтожил да. Каддафи. Без согласия э, Конгресса. Спасибо большое. Спасибо за ваш звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. А, добрый день. И с Новым годом вас. Спасибо. Вас вас. Тоже. А, будьте добры. А, как ваше мнение о возможном выступлении Джулиани в Сенате? Спасибо. Ну, во-первых, мы не знаем, а, будет ли Сенат. Будет ли вообще Да, потому что а, некоторые сенаторы готовят Резолюцию о том, чтобы полностью дисмисс прямо сейчас на еще mm -hmm. пока оно не передано в Сенат, это дело. Поэтому я не знаю, никто не заинтересован на самом деле, я имею в виду сенаторов, не Чаки Шумер, хотя он кричит, надо наших свидетелей туда, а Трамп говорит, а это я приглашу своих свидетелей. Я думаю, что члены Сената, сенаторы, не заинтересованы в а, таком Продолжительном расследовании с выступлениями свидетелей и так далее, потому что а, ну, идет предвыборная кампания. Во-первых, кандидаты от демократов сразу вылетают из, из президентской гонки. А во-вторых, ну что, ну, уже, так сказать, всю грязь, которую можно было вылить на Трампа, уже вылили. Уже каждый поделился своими впечатлениями. Вот одна сказала, мне кажется, что он. Другой сказал, что я думаю, что он. Третий сказал, что я слышал, как кто-то разговаривал с кем-то по телефону, и он сказал вот так вот. Понимаешь, вот, вот, вот все это уже было, уже никого не удивишь, уже публика никуда не движется, уже мало того, что... А, так сказать, популярность Трампа не падает, наоборот, колоссальные сборы финансовые я только хотел сказать, о, только хотел сказать что... о том, что а, чем дальше были слушания в Конгрессе чем больше это все происходило чем дольше, то тем выше становился процент рейтинг, uh, одобрения рейтинга президента. Значит, кроме, значит... кроме того, не забывайте еще, что кроме демократов и республиканцев есть еще и независимые, uh, которые и будут определять. Которые а, да а, а, да, а, а, а, да а, а, в этот раз они могут определить, а Этим людям, им не нужны все эти разбирательства в Конгрессе и Сенате. Они изначально были против всей этой бодяги и изначально были против того, чтобы тратили деньги налогоплательщиков именно на эти никому не нужные разбирательства. Если еще и Сенат устроит то же самое, то вполне возможно, что э, очень многие разочаруются в действиях Сената. Ну, так вот. Я лишь сказал о том, что демократы могут ожидать от этих слушаний, но я не сказал о том, что республиканцы, республиканцы могут конечно. услышать. А республиканцы mm -hmm. могут вызвать в качестве свидетелей Джо Байдена, mm -hmm. Хантера Байдена, а, Адама Шифа и так mm -hmm. называемого whistleblower. И потом выяснится, что на самом деле whistleblower, который, а, так сказать, обамовский ставленник который вступил в сговор с адамом шифом для того чтобы состряпать эту кляузу под которого было специально изменены правила, потому что application который подает веслоблоуэр там раньше писалось что человек как бы из первых рук не херсей э, mm -hmm. а из первых является свидетелем непосредственным под него специально изменили и все это стало бы достоянием гласности. И поскольку это проходило бы в Сенате, проститутки из средств массовой информации должны были это показать или рассказать, или как-то отреагировать на это. Потому что половина населения до сих пор находится в неведении, до сих пор точно знает. Я вот смотрю, есть так называемые группы тут разные, русские против Трампа которые по сей день уверены, что Трамп с Путиным и вообще благодаря Путину Трамп стал президентом. То есть по сей день уверены. Ты знаешь, что и, э, в Конгрессе они опять эту тему начинают мусолить. То есть э, понимаете, поэтому поэтому Сенат в этом в принципе не заинтересован. И, по-моему, сейчас единственной своей целью, что ставят своей целью демократы, э, ценой потери мест конгрессе они рискуют потерять места и они идут на это осознанно для них это не является столь важным поскольку они точно знают что президент трамп выиграет перевыборы и что он останется президентом на второй срок и для них наибольшую опасность представляет наличие в сенате республиканского большинства потому что вы посмотрите что сделал трамп сколько судей назначил Посмотрите, сколько судей назначил Трамп. И в апелляционные суды, и уже теперь там, а, даже в девятом пресловутом апелляционном суде, по-моему, 13 уже судей, которых назначил Трамп. И в 150 или 170 судей в федеральные суды, два суда, два, два судей в Верховный суд, и там же еще а, на выходе два а, судьи там, Гинзбург и бреер Которые вот-вот должны уйти Гинзбург, наверное, вынесут из суда Чтобы она нам была здорова До 120, но скорее Вынесут на носилках из суда И Брейер собирается, поскольку уже тоже Пожилой Пора. человек И вы представляете себе, какая это катастрофа Поскольку политики демократы в Конгрессе в Сенате своими идеями не могут так сказать завоевать популярность не могут они не могут изменить строй существующего на социалистический посредством вот выборов честных посредством идей вот, которые Барни Сендерс и Элизабет Уоррен пропагандируют не могут поэтому их надежда на суд а если в суде так драматически изменится раскладка для них это будет абсолютная катастрофа. Так вот, основная задача для них на сегодняшний день — это поставить сенаторов, которые идут на перевыборы, в неудобное положение в надежде на то, что ну, каким-то образом они смогут получить большинство в Сенате и таким образом заблокировать дальнейшие реформы Трампа. Потому что, и, не дай бог, дальнейшее назначение в суды, опять же, Трампом, вот для них это сейчас самое главное. Очень многие Поэтому... демократы, которые сидят в Конгрессе, они дрожат сегодня, потому что, особенно те, которые... Их уже бросили под автобус. И... Все, их уже бросили под автобус, они, о, их, о их судьбах уже никто не думает, я еще раз говорю, иначе бы они не начали процедуру импичмента. Да. Они бы не стали этого делать, они бы не заставили их голосовать, если бы они да. дорожили этими местами. Я имею в виду тех, кто не хотел голосовать, кто вообще это вопрос. Да. Купили, заткнули рот, пообещали что-то, но... заплатили денег тупо. Но я и... говорю о тех 28 или двадцати 31. 31, да, тех э, представителей демократической партии, которые избираются, в кругах, избираются в округах где Трамп. Трамп победил. Совершенно да. верно. Их, их бросили под автобус. Алло. Им, Алло? Им, так да, сказать, да, да бог с ним с сенаторами и сенатором. Как будут использованы материалы, которые привез Жулядик с собой? Будут ли они обнародованы И использованы республиканцами В Хороший... свою Вопрос очень интересный Хороший вопрос да. теоретически, Потому что... теоретически Независимо от того Будут в Сенате рассматривать импичмент Не будут рассматривать импичмент Комитет, юридический комитет Может устроить свое собственное расследование Да и вполне они могут Линзи опубликовать Линдзи однажды заявил Что он так сказать, вызовет Байдена Хантера и Байдена Старшего для того, чтобы провести слушание. Если эти слушания устроит юридический комитет, то вполне возможно, туда пригласят и Джулиани, который будет давать свои показания. Вот это то, что мы можем... Мы можем только надеяться гадать, предполагать это. И э, надеяться, и спекулировать, что это произойдет Потому что, потому что кто, кто же его знает Как они поступят Потому что то, что мы видим, то, что мы рассуждаем Это то, что лежит на поверхности ну, А то, что там под ковром происходит Мы же, наверное, 80% Всего, что происходит, происходит под ковром И мы можем только догадываться В какой-то степени Поэтому Посмотрите, что вообще происходит С а, общественным мнением И вообще со всей информацией мы черпаем наши знания, смотря Fox News, смотря какие-то еще независимые каналы, читая на интернете новости. И эти новости пишут какие-то люди, которые в свою очередь тоже узнали эту информацию от кого-то где-то. Но действительно никто не знает на самом деле, что происходит а в действительности за этими закрытыми там звоногис да, за этими закрытыми дверьми добрый день вы в эфире здравствуйте да я Трамп обещал несколько дней назад он сказал что это не, а, не предупреждение а угроза иранскому правительству он подействовал так как он сказал это вообще необычное очень поведение для дипломата или э, руководителя государства в сегодняшнем мире. Мир, к сожалению, не понимает, что в этом сумасшедшем мире вести себя нормальным образом невозможно. И поэтому Крам един, единственный политик, который действует в соответствии с тем состоянием мира, в котором она находится. Это просто потрясающе. Абсолютно есть... верно. Я вам И... скажу, что то, что он делает, если вчера это возму... вызывало возмущение э, со стороны руководителей других стран, то я уверен, что завтра это будет уже как бы предупреждение, и это заставит их задуматься, наконец-то. Да, и я думаю, что Трамп переписывает миропорядок, то есть отношение мира к самому себе, которое сейчас происходит, и у меня есть подозрение, что он войдет в историю как один из выдающихся политиков, наверное, по крайней мере, начала 21 века, потому что он полностью изменил парадигму отношений политическим событиям одного индиви индивидуального человека. То есть то, чего себе никогда не позволял никто, никогда никакое правительство. Они все оглядываются назад и смотрят, куда хозяин скажут, идти влево или вправо. А этот вдруг решил взять вещи в свои руки и поступить как-то, я не знаю, по совести или по понятиям или как он нам это делал непонятно. Но определенно человек не за, просто не просто незаурядных каких-то способностей. Спасибо, да. Удивительно. Спасибо большое. Спасибо. Да. Он, он действительно необычный а, президент, нетипичный президент, да. нетипичный политик. И когда он говорит, I am the most transparent. Президент, он действительно так, он, у него нет двойного дна, он не говорит одно, думает другое, он то, что думает, то и говорит. мало и Он и говорит языком людей. Простые, мало того, там. он еще то, что говорит, то, и, то делает. и делает. Это вообще удивительно, это вообще не свойственно политикам никаким, Я, и поэтому элиты политические просто в ужасе, они же привыкли злоповым языком. и изъясняться В политкорректности они приснятся они говорят одно думают другое делают третье все а этот вот сказал сделал на ну, тебе как так? как-то как как такое может быть он конечно уникальный уникальный э, как такое президент. может быть когда когда барак обама на встрече с чернокожим населением детройта говорил ну подумайте сами ну как как можно вернуть сюда работы? Да никак уже не вернешь. Ой, что касается Барака да? я помню, да. один уникальный случай имеется, имеет отношение к евреям. И э, к посылам, к посулам. А когда он встречался с Айпек, он сказал, что, безусловно, Иерусалим единая Будет, и да. неделимая, неделимая столица Израиля. И посольство Ска переведем. Сказал он. Вот тут выступая на айпек евреи бух бу бух бух и миллионы потекли в копилку в избирательную кампанию барака обамы а на следующий день он разговаривает дает интервью там то ли аль джазири то ли еще какой-то хрени и говорит ну это предмет переговоров между да. палестинцами и израильтянами это этот... то есть вот это типичный политик типичный политик а Трамп, конечно же, не типичный политик, Сказал, перенесу посольство в Иерусалим. Взял и перенес. До этого 25 лет каждый президент Обещал. выходил и, на и никого выходил не к и говорил, ну, и я перенесу посольство. Они хлопали, и миллионы потекли в избирательную кампанию. И шиш. И шиш. А этот сегодня... а а... пришел, сказал, сделал. А Бах. сегодня евреи говорят, американские евреи говорят, что Трамп виноват вот в этом нападении на синагогу. Да. И Трамп виноват в нападении да. на церковь, а, да. когда зашел этот, начал стрелять. Это, это ты говоришь про тех евреев, которым еврейство до заднего места. сто 100%. Которые, так называемые либеральные ценности. Я не говорю про ортодоксов. Евреи-ортодоксы, они все за Ух. Трампа и будут голосовать за него. Я говорю про этих реформистов и про тех, которых ну, в паспорте не пишут, что он еврей, ну, скажем так, виртуально, да, как бы записано, что они евреи. На самом деле они уже забыли, как бы евреем. И что ну, такое вообще, такие евреи и где находится государство Израиль, и как его поддерживают. Такие евреи, как Джордж Сорос, и когда, я помню, некто Маша Си там есть в фейсбуке, Маша Чернякова, по-моему, uh -huh, фамилия. Да. И когда а, кто-то про Сендерса что-то сказал, или про Сороса, а, Сороса, про Сороса, и она тут же вот, но ну, это же типичный антисемитизм. То есть критиковать Сороса это это антисем... было буквально вот неделю назад. Или две, -то Абсолютно. Вот То есть да. и молодая девушка образованная закончила колледж, работает все, и вот она считает, что Сорос это вообще а, светоч еврейского народа, и критиковать его это не что иное как антисемитизм. До таких врагов у Израиля у евреев еще поискать надо, как Сорос. Во-первых он еврей по рождению. Он никакой не еврей. Он к евреям не имеет, ни, ну вот, по большому счету. Э, враг еврейского государства, это да. А что касается еврейства его, то только по рождению, по-моему, если я не ошибаюсь, но ну, он сам писал в своей книге, что он родился в семье евреев-антисемитов. Он родился в семье евреев-антисемитов. И он самый такой яркий представитель еврея-антисемита. Так что, Машенька, не родственник его отца Карла Маркса. Да. Добрый, день. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я хочу сказать, что Трамп, он не политик. Он не просто бизнесмен. Он государственный деятель. Это уникальный человек, конечно. И это штучный товар. Такие вот были. Черчилль был государственный деятель. Маргарет Тейчер была государственный деятель. Трамп наш государственный деятель. А все остальное, это, это были шушера, вообще-то говоря, политическая шушера. Колдом который заботился забыли. о собственном а, рейтинге и не заботился совершенно практически о народе. В том и всех прочих. А в последние вот это вот десятилетие с, с Бараком Обамы, это вообще просто кошмар. Спасибо большое. Вот По-другому не скажешь. Спасибо. А, еще, знаете, я хотела сказать. Алло. Да. Вы знаете, я недавно была в Португалии, и меня поразило почти что полное отсутствие мусульман там. И я спросила э, узнающих людей, в чем дело. Они говорят, а у нас нет систем бен бенефитов совсем. Нет. То, о чем я говорил давно. Убрать все программы и не, и не пои, и нечего будет ехать. Конечно, если Германия принимает э, этих нелегалов, которые идут сюда с семьями по 30 человек и обеспечивает их домами. Конечно, они поедут. Абсолютно. Абсолютно. Не, не может быть нормальной страны, в которой существует система велфера и открытые границы. Это, это, это путь в э, никуда, это путь к разрушению, к уничтожению страны. У нас времени не осталось. Ореш, да. Спасибо большое. Спасибо всем. С Новым Годом еще раз, и всех благ.